Ну что ж, прежде чем мы перейдем ко второй части решения задачи. Вы видите, во второй части решаются, что определение сил в стержнях фермы способом вырезания узлов на рисунке 12. Вот к этому рисунку. Здесь показаны все силы, которые возникли в стержне после того, как к нему была приложена внешняя нагрузка. И на него были наложены связи в виде вот этих реакций. Как же возникли эти силы? Точнее, на чертеже, как они возникли и что здесь написано? Откуда взялись вот эти равенства? Силы в стержне, с номером и обозначили SI и, и так далее. далее, далее. Во-первых, обратим внимание, что все стержни пронумерованы слева направо и сверху вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, а все узлы обозначены вот в этом порядке. Снизу вверх, слева направо. А, Б, C, Д, Е, Ф и верхний узел ГАШ. Мы можем это даже записать у нас. Хотя, в принципе, это и не обязательно. Но давайте сделаем так. Итак, вторая часть решения определения сил в стержнях, вырезания или методом вырезания узлов вырезания узлов и так напомним вот наша ферма вот ее стержни сверху вниз мы их нумеровали слева направо 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. И точно так же мы... Порядок абсолютно произвольный. В общем-то, этого действия как удобно, так и называйте. Но какие-то традиции, например, сверху вниз, слева направо соблюдаем. Мы, конечно. А, Б, С, Д... Е, Ф, непонятно почему-то здесь оказалась буква Г, судя по всему, когда-то здесь присутствовала буковка Ж. Но, видать, она куда-то делась по ходу дела. Итак, напомню, узлы мы обозначили прописными латинскими буквами, стержни мы пронумеровали арабскими цифрами. Вот прежде чем мы пойдем дальше, давайте мы сейчас поймем, как применяются и чем различаются аксиомы о действии и противодействии при взаимодействии двух тел и аксиомы о простейшей системе сил, действующей на одно тело. Напомню эти аксиомы. Первое – о простейшей равновешенной системе сил. Эта аксиома гласит следующее что тело может находиться в равновесии под действием уравновешенной системы сил. Причем простейшей из них является следующая система. Простейшей уравновешенной системой сил является система из двух сил, модули которых равны, но которые направлены в разные стороны, то есть эти направления антипараллельны, и которые лежат на одной прямой, то есть F1 и F2 принадлежат одной прямой какой-то А. То есть вот это должна быть у них одна прямая А. Вот это у нас простейшая система сил. Итак, напомню, в эту в этой аксиоме речь идет об одном теле, которое находится в равновесии под действием уравновешенной простейшей уравновешенной системы сил. Это должны быть две силы с равными по модулю величинами, противоположно направленные и принадлежащие лежащие на одной прямой. Вторая аксиома касается другой физической ситуации, когда два тела А и Б взаимодействуют друг с другом. Она говорит, что сила действия, то есть сила, с которой тело А действует на тело Б, вот эта сила FB, сила действия, она равна по модулю силе, с которой тело Б действует на тело А, FA. Но противоположно направлено, то есть... Вот это равенство тоже, в принципе, соблюдается. Все пункты соблюдаются. Но здесь, в отличие от этой аксиомы, речь идет, напомню, о двух силах, которые приложены к разным телам. Эта сила приложена к телу А, эта сила приложена к телу Б. Поэтому применять их надо в ответственных ситуациях. Здесь, когда речь идет о взаимодействии двух тел, здесь, когда речь идет о системе сил, действующих на одно тело. Как мы будем применять ее здесь? Здесь при решении задач методом вырезания узлов рассматривают равновесие узлов. Например, мы вырезаем какой-то узел F. А стержни в этом случае рассматриваем как связи, наложенные на это тело. То есть мы заменяем действие стержней по аксиоме отбрасывания связи их реакциями. То есть вместо стержня 3 мы прикладываем силу S3 вместо стержня 5 прикладываем силу S5 и так далее, силу S6 и здесь силу S2 и рассматриваем равновесие узла F под действием этой системы сил это все просто в принципе мы будем составлять уравнение равновесия для плоской сходящейся системы сил поскольку эта система плоская по условию задачи, и они все сходятся в узле, то уравнения равновесия в этом случае упрощаются. И вместо трех уравнений нам достаточно будет решать только два. Мы должны уравновесить для плоской сходящейся системы сил просто проекции всех сил на ось x и ось y. Здесь, как вы видите, мы применяем уравнение равновесия. Где же мы применяем вот эти, давайте применим вот эти две аксиомы. Давайте сейчас рассмотрим вот такую цепочку. Узел, стержень, узел. Мы употребили здесь название трех тел. Два узла и стержень. То есть у нас в этой точке взаимодействуют два тела. Вот этот узел и вот этот стержень. Мы можем применить аксиому о действии и противодействии. То есть, если мы написали, что на вот этот узел F со стороны стержня действует сила S5. То есть, если мы написали, что вот на это тело А действует сила С5, то по аксиоме действия и противодействия на этот стержень со стороны узла будет действовать такая же, но противоположно направленная сила. Давайте я ее тоже напишу S5 но уже без вектора, чтобы мы понимали, что речь идет о равенстве чего? О равенстве модулей. То есть длины этих векторов равны, но они противоположно направлены. Точно так же, если я рассмотрю вот эти теперь взаимодействия этих двух тел, этого узла и этого, то если на этот узел действует сила, направленная со стороны стержня S5 туда, то... Со стороны этого узла на этот стержень будет действовать сила, которая что равна по модулю, но направлена что противоположно. Итак, в результате рассмотрения вот этой комбинации узел-стержень-узел, мы приходим к выводу, что на стержень действуют со стороны двух противоположных узлов две силы S5 и S5. Но ну, это S5 со стороны узла F, а это S5 со стороны узла Кон у нас там был со стороны узла С. И вот здесь, повторюсь, мы применяли два раза аксиому о силе действия и противодействии. А вот сейчас пришел черед применить аксиому о простейшей уравновешенной системе сил. На тело действуют две силы. С5 и F и С5C. Тело может находиться, в данном случае, стержень в равновесии, только если... Эти силы, что, вспоминаем аксиому, равны по модулю и что противоположно направленные принадлежат одной прямой. Принадлежат одной прямой, это понятно, потому что они принадлежат одному стержню, более систежной силы направленной. Но, значит, вывод у нас такой. Если здесь у нас на стержень будет действовать сила S5, то здесь будет действовать такая же по модулю S5, но противоположно направленная сила. И это касается любого другого стержня. Вот как мы применяем эти две аксиомы, а их конкретное применение мы посмотрим в следующем фрагменте.